как важно уметь понять и простить, даже несмотря на боль, помочь, а не предлагать помощь и вежливости. Уметь остаться, даже когда гордость велит уйти и любить не за что-то, а просто так.